Получилось? Охренеть! Запах через три, два, один. Выехали! Похоже, это будет долгий день. Эй, hey, йоу, всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Йоба С вами, как всегда, ваш Сентьяго, и сегодня я продолжаю прохождение игры под названием Bridhe. История какого-то там мужчины, который пытается сохранить остатки своего деда в космосе и все такое. Ну, посмотрим, посмотрим, посмотрим, что у нас получится дальше. Насколько я помню, игра от русских разработчиков, которые, ну, просто мое сознание, как бы, раздробили в краш. Готовь чаек, готовь плюхи, а мы начинаем. Hey, uh, о, привет. Мы же виделись, да, в прошлой части? Так. Опа, иллюминатор. Ну, мы им управлять не можем. Так, доберитесь до точки эвакуации. А мне до точки... Ой, я не помню. Подожди, а здоровье, питательный пакет? Нет. А, здоровье-то я подпортил себе. А есть? Угу. Комбайн снаряга, ресурсы. Вода... Рулон Так, не понимаю, подожди, я не помню Я, я вы, выпал, выпал А, все, вижу, мне на кулак нужно идти Так, полетели Точка эвакуации это вот там, там где кулачина есть Да, да, да, да а, Лон у меня есть секатор у меня есть, ножницы у меня что есть Кайф да у меня есть все для того, чтобы выжить в этой игре, я не вижу никаких поводов останавливаться. Сейчас до точки эвакуации только доберемся и... Синий цвет обшивки — это спасатели. Учитывая, что челноки для эвакуации имеют повышенную прочность, сила удара была невероятной. Невероятная эта игра просто космически нереальная. Ты посмотри, какое тут все абсолютно. Ну, ну. Представь на секунду, что ты опасность обледенения. Не понял. Мне, а мне сейчас не дадут. Мне не дадут сейчас умереть? Или дадут? Подожди, а вот этот вот фонарь, он меня не согреет? Может быть, согреет? Система температурного контроля оказалась крайне надежной и работает даже при полном уничтожении челнока. Разбирать и исследовать ее я бы не рекомендовал. Вот это или что это? Подожди, не понимаю, я как, как мошка. Я как мошка просто залип в этот фонарик и такой. Подожди, ну ладно, отправимся дальше Опасность обледенения Доберитесь до точки эвакуации Стой, я понял Мне игра подсказывает Намекает, подсказывает, намекает Что мне нужно Снарягу создать То есть это вот шлем Это усиленный скафандр Кислородный шарик у меня уже вроде бы есть а, не, Так, не встречается Неходим для повышения защиты от радиации Способ добычи крафт Хорошо, понял Ну или все-таки попробовать или все-таки попробовать добраться туда? Ну, вот там что-то есть огненное. Огненное. Мое настроение. Немножечко, чуточку, немножечко, чуточку. Мое настроение. Сейчас мы долетим, попробуем долететь, по крайней мере. Ну, вот смотри, вот мы уже, как бы у нас уже синева появляется, ну. А -а -а, абсурд. Я реально сейчас умру или что? Не вижу ничего. Тут еще до половины а -а, не, не добралась. О. Еще до половины не недобро... Я ничего не вижу. А, подожди, я еще нассал. Черт. Я ничего. Погоди, все, я загружаюсь. Слот сохранения. Все. Вот отсюда. Мы начинаем новую. Э, мы поняли, мы осознали свою ошибку. Мне нужен что? Рулон. Свинцовая краска x 2 алюминий x 4 угу. э -э Рулон А у меня был рулон? Или не было рулона? Рулон Крафт Так, понял, хорошо Значит, для этого снаряга ресурсы Нет, такого вот рулон 4 ткани мне нужно для рулона У меня есть ткань? Ткань, ткань, ткань Ткани Схематрели Портрет курицы, бычки. Не помню, блин, ткань. Как она это выглядела-то вообще-то, а? Ткань, вот. Во, во-во-во, ткань. Угу. И все, у меня больше нету ткани. В общем, напоминаем еще себе. Пластик есть, свинцовая краска, алюминий, стекло. Свинцовая краска, алюминий, рулон. И две проволоки. Презерватив у толщины лента. А подожди, по-моему, у меня есть что-то... Презерватив у меня есть. А, так у меня есть... Нет, нету. Мне на секундочку показалось, что... На секундочку показалось, что у меня есть... Кислородный баллон тут большой. Так, мы берем что, презерватив? Новичок. Нет, презерватив. Мы берем... Да что, что будешь делать? Я забыл опять-то, да? Кислородный шарик, чтобы его сделать Блин, надо идти в станок Смотреть Здесь смотрим Пластик, утолщенная изолента Утолщенная изолента Есть у меня такое или нет? А утолщенная изолента Из чего у нас делается? Потому что я в шаге от того, чтобы сделать себе баллон Ресурсы, утолщенные Две резины мне нужно Понял, две резины у меня есть такое Забирай, забирай адская машина Так, ресурсы Угу, mm -hmm. все, есть. Uh, и вот мы берем кислородный шарик, почти. Не понял. О чем? Его можно? А, типа нельзя выйти из этого меню, да, пока? Mm, понял. Так, кислородный шарик мы уже, в принципе, сделали. Кайф, кислородный шарик, надутый, гладкий, красивый, но гораздо Тиран... универсальный, что баллон. Угу. Кислородная свеча у нас есть. Лом у нас тоже есть. Шуп. дрел. Ну ладно, пойдем подобываем пока то, что у нас есть в округе. В окружении нас. Все, что есть. Будем добывать. Так, металл нужен. Это не нужно. Ой, вот здесь должна быть обшивка, правильно понимаю? А, подожди, я ее здесь оторвал. Обезвредить. Да... Куда же ты? Погоди. Так, обезвредили мы. Для чего? Не для чего. Понял. <свят> Просто потому что так я захотел. Так я увидел. Я так захотел а, исключительно по этой причине. А вот там я был или не был? Я не помню. М -м -м. Ну сейчас отличный повод это проверить. Сейчас мы изучим, посмотрим. Здесь обшивка же наверняка есть еще. А... О, еще один мальчик. Обшивка это что? Это в первую очередь резина. Резина. Почтовый челнок. Наверняка uh -huh. он перевозил множество бесполезных вещей, большую часть которых украли еще до погрузки. Ну, может быть, да, но... Так, мне нужен лом. Лом я беру. Тихо, ну не улетай. Опа, опа, опа. Кислородный генератор я за добыл. А здесь... Нет, схватить. Ну мне это он зачем? мне это ты, мальчик, ну пок... Извини, извини. Но ты мне не... Это что? Пластик я добыл Понял а, Резина Добыть требуется секатор Секатор у меня, по-моему, тоже есть угу. Угу. Секатор добыть О, блять О, Здоровья-то не так много осталось, камон Дырка в резине А, все, понял Да, дырку в резине сделал я, кста Так, разбиваем вот эта детка, она как бы, я так понял Хочет меня забайтить на то, чтобы я встретился с ней Чтобы в дальнейшем Чтобы в дальнейшем меня убить Как того парня, который лежал на кровати, Если кто-нибудь помнит Оп, Чемодан Так, новая схема чемодан Ло... я... Хорошо, что я несколько ломов взял Потому что вот эти ящики, да Интересно эти ящики мне прям совсем... Что это? Бутылка воды. Бутылка воды. Бутылка воды мне, к сожалению, не нужна. Привязать к слоту? Нет, нет, не надо. Или что? Или надо. Нет, нет, не надо. Мне нужен лом. Лом. Все, отлично. Я могу взять... Что я... Куда оно пропало только что? А, так это металл. Металл... Ну, металл же мне нужен, как бы, в смысле, это металл. А, говорит, это металл мне... А, а, а, лом, а лом, чем ты делать будешь? Лом-то чем ты будешь делать, дурачочек мой, а? Мальчик ты, Санька. Прекращай, прекращай. Так, вот лом. А, есть. А, есть. Есть, есть, есть. Все, вроде все есть, короче. Пойдем разобьем еще пару коробок, не хватит у нас. Ой. У нас жаль, не хватит нам, нашего лома на то, чтобы разбить две коробки эти. А как здоровье пополнять-то интересно. Как аптечку сделать? <просу> не, понял, не понял, А, инвентарь у нас уже полный. Угу. <просу> Кислородный генератор. <просу> <просу> H -h -h -h -h -h. Подожди, а вот я вот надел сюда. Запас кислорода, плюс 25, прикинь. А куда? <просу> Подожди. Выкинул. Блин, я выкинул это! А оно мне может быть надо? А для чего? Не взлетаю, убьет. Я такой воробушек вообще совсем всем этим? Голод плюс 25. Жажда плюс 30. Мне же не нужна, короче, вода, правильно? И да, и вода, потому что у меня какой-то режим какой для слабачков. Ну, посмотрим. Вперт Бет, побрал эту говну. И я еще не смогу, скорее всего, я не смогу раз... до разбить. Еще одну коробку Я не смогу разбить коробку и, блин, да Хренас два Ну ладно, полетели, попробуем а -а, вернуться к себе Непосредственно в свою хатку Там разобраться, что у нас происходит Потому что, ну, я вообще не понимаю сейчас Мне нужно добраться до точки эвакуации Но при этом я не могу а -а, Сделать себе еще шлем Не понял, а где мой? А, вот Моя космическая станция. Mm -hmm. Космическая станция на связи. Итак, захожу. Захожу. Открываются двери. Открываются еще одни двери. Использовать. Использовать это дерьмо для того, чтобы. По-любому же понадобится еще, правильно? О! Так, контейнеры, станции, чемодан, чемодан Но ну, у меня чемодан есть Очищенный металл, не знаю, снаряга, инструменты Лом Что-то, что-то Батарейка, толщина изолента, очищенный металл Дрель же по-любому когда-нибудь понадобится Делаем Черт Сейчас Сейчас все будет, сейчас все сделаю Так, я сделал дрель, я сделаю еще один лом Я сделаю еще один лом я сделаю еще один лом. И я сделаю еще один лом. Угу. Предмет кислородная свеча. Ну, она мне не нужна, правильно же? Или нужна будет я херпами. Станции пища, а еда почему? Я не могу здоровье пополнить все это. Вот ничего не интересует. Здоровье, товарищ, береги свое здоровье. А оно не повышается никак. Вообще не понимаю, что... Как? И вот я сейчас умру, Че что дальше? Что дальше-то? Я не знаю, что это за трек. Интересно очень послушать, конечно. Но... Да уж, да уж. Ладно, сейчас посмотрим. В первую очередь нужно добраться до точки эвакуации. Для этого нам... Нужно помочиться еще на туалет как-то правильным образом И достать из него еще что-то Ткань, кстати, вот одну ткань мы добыли а, Желтоватая вода мне не нужна Вам нужен сканер А, вот ты че прикинь Балдеть просто, новая схема аптечка Охренеть, я такая ламповая голова Вот теперь у меня есть снаряги а, в предметах аптечка Мне для аптечки нужен спирт Спирт у меня есть? Имеется такое. Mm -mm -mm. Спирт есть, есть, есть. Кайф. Смотри, я сейчас сделаю аптечку и похилюсь. Наконец-то. Рядом с толканом. Просто, ну, как бы судьба не, не просто так меня туда направила. Поэтому, как бы, извините. Так, все, мы это сделали. Использовать. Mm -hmm. Давай еще создадим лом. Угу. Mm -hmm. Сканер на всякий случай один Еще И лом Потому что железо до хрена, А толку ни хера, как бы, да. И дальше посмотрим Экипировки, что нам осталось еще Шлем защита от радиации, стекло, свинцовая краска Пластик, алюминий Рулон, свинцовая краска и алюминий а свинцовую краску Так как нам добыть Тоже интересно кстати так, давай домоч... домочимся Может быть нам еще ткань выпадет отсюда Не сюда Не сюда А, ну здесь значит все Значит все Изучить, изучить Использовать Айда, айда, отправляемся Снова О -о -о -о, Понял Снова доломаем, короче, те коробки Ошибку, а, которую мы совершили В принципе мы ее её... Так, секунду во во. А, во, во, во, во, во. А, -а, а. О. Использовать. Использовать аптечку. Сразу использовали аптечку. И все. И двигаемся. Балдеж. Научился наконец-таки. Но это не значит, что я еще выживу. В этой игре определенно мне скоро придет конец. И я... Ну, как... куда мне деться? Что мне сделать? Как, по... как... Что? как поступить, чтобы не умереть? Опа. Прочность 7. Разбить, разбить Разбил Так Опа, чемодан Опа, что-то, опа, еще что-то Кислородные баллоны Бан, бан, бан Так Что это? Ножницы э -э, Изолента Это что? Это что? Кислородный генератор Забрал а здесь кассета? Или что это? А, изучить день космонавтики. Бресидж конкурс. Что это? Помню, я записывал. А, это на какой-то конкурс от похоронного агентства? Понял. Похоронное агентство, значит. Ну ладно. Я сейчас лучше... Подожди, колонка. Опа. Опа, батарейки. Опа, захватить труп. Не обязательно что с почтой-то? Почта все? Сломали мы все, что могли. Али нет. Обшивку вроде бы забрали везде, да? Вот здесь еще какой-то ящик. Ломанем его. А, ну это тоже колонка, тоже батарейка, тоже что-то. Пластик. Балдюш. Пластик балдюш. А здесь мы это забрать не можем. Так, и... Ну и все, фактически. Пойдем. Пойдем, пойдем. Знаешь, куда пойдем? Пойдем... А... О, подожди. Вот там что-то лежит. Ммм, что-то сейчас добудем, мне кажется Сейчас мы что-то добудем Что это такое? ну покажи, ну Что это за кристалл такие? Что-то тут растет такое Добыть Залежи щелочи, требуется щуп Щуп у меня вроде бы Черт, я не сделал щуп Все сделал, кроме щупа Инструменты Щуп Щелочь, ну щелочь Мне пока не нужна, или нужна? Вот же дерьмо. Вот же дерьмо. Сколько тут нужно всего, блин? Это что такое? Это нельзя трогать. Здесь я вроде бы все прощупал, все сделал. Сейчас еще раз глянем. Так, консуль двери. Консуль. Вам нужен лоб. С Открытую дверь ломаю. Здорово. А ли мне нужно ломать Сломанная кислородная станция Понимаю А я ее просканировать не могу, да? И по большей части здесь больше ничего и нету Все, нужно отправиться какой-то дальше Куда-то дальше Вот там что-то поломанное, бачу Бачу что-то поломанное Лечу туда, буду там изучать Погоди, и здесь, здесь что-то моргает Специально для меня, чтобы я туда попал У меня в этот раз есть сканер с собой, если что-то надо сканировать. Только скажите, дайте знать, я сделаю это сразу Не принужден. как но А, вот Вот оно как, Сотры. Во, как Ай-яй-яй Так, контейнер, разбить Мне нужно найти Кислородная свеча, всякое Вот такое я беру а, нам продолжает написывать это девка. Неугомоны. Так, нужен лом. Лом у меня еще имеется один. Вам нужен лом. Опа, опа. Это что? Ткань, ткань, ножницы. Я добыл ткань наконец-то. Обшивка есть. Беру ножницы. Резина. Инвентарь полон. Балдеж. Саня, ты даешь. Это что, балдеж? Вот еще сверху у нас какая-то история Хорошо, мы были справа, да? От выхода, напомните, были справа а, Сейчас у меня полный инвентарь Попробую что-нибудь опустошить или выбросить К херам собачий Каким собачьим? Тайм, заходим Заходим Вот можно здесь использовать Верстак а, Стекло, нет, рулон, цветовой краска, алюминий Защита от радиации Рулон. Ткань x 4 мне нужна. А, подожди, так у меня же было. А, всего две ткани, да? Я, по-моему, три нашел, нет? Открыть. Здесь ткань тоже нет. М -м -м -м. Кислородная свеча. А, чемодан. Недостаточно места. А куда мне все это складывать? Нахера, но мне тогда нужно такое все это вот дичь. Подожди, открываем Выбрасываем лед <смех> Там у меня такой сейчас срач на кровати будет Просто жизнь. Питательная жишка. Выбросили Пластик пока мне не нужен э -э Резина у меня есть Ткань, так пла... Ой, выбросил случайно Ножницы, ножницы пока тоже не нужны а, Абсолютно все пока не нужно Кислородные генераторы Так, раз, два, три Выбросить Палка-чесалка а -а -а -а. Так, палка-чесалка Нам пока тоже не нужна кислородный генератор Забираем Очищенный металл Очищенный металл Так, у нас есть что? Очищенный металл Резина два, Две ткани И мы сейчас отправимся куда? Искать Вот Ты посмотри Барда какой Пошел в жопу, мне не нужен такой товарищ Который не следит за порядком в моей кровати Проваливай К Куда он улетел Так, а мне нужен был щуп, да? Еще, ну щуп помогает сейчас добывать Посмотрим, что мы можем Снаряга, ресурсы Еще раз смотрим Рулон Свинцовая краска Алюминий X4 а -а -а. Рулон А свинцовую краску нам как добыть? А? Как добыть свинцовую краску-то, блин? Да это что дерьмо Так, давай, ладно Это что? Стенд пуст Поставить скафандр отдыхать Отдых не требуется, понятно Сменить Оставить скафанку, все Ну, я не знаю, понимаешь? Я не знаю, что мне делать надо Куда лететь, чтобы найти что-то О, поехали вот туда Мне нужна еще ткань, свинцовая краска И что-то там еще Ткань мне нужна, чтобы сделать рулон Вот это вот как бы, вот, и вот это вот все Так, купить пластик а, Провода М -м Вот, тут есть обшивка Но я трачу, вслед... нет, подожди Мне надо все поэтапно делать Потому что, а то я как бы, ну, все подряд Бросаюсь и пытаюсь собрать а -а Сладкий набор, соленый набор, вода нет, еду я не буду собирать. Пластик тоже пока мне не нужен. Это что? Медок, медок, медок. Похоже, что они играли во что-то зубодробительное. Очешуеть. Сканировать. Большой телевизор. Оп, большой телевизор. Новая схема, большой телек. Изучить. Джойстик тенда. Ну мне этот джойстик, зачем? Так, провода. Пиво. У меня столько. Что это? А? Обшивка. Может быть, это ткань будет? Ткань, балдеж! Смотри. можно еще вот она. Ой. Ой. Ткань добыл, балдежно. Есть еще такое? Вообще вот она, ткань болтается, -то. алло. Сань. Сань, талло? ты не алло Блин, какой то маленький горошек, а, Санек Обалдеть, такого не увидел Контейнер разбить Ломай, круши, бей Бей, воробей Оп Но здесь у нас вода и батарейка Батарейку возьму, контейнер разобью Батарейку возьму, контейнер разобью В контейнере тут ничего полезного нет Что это... Ну, а эту батарейку я не возьму так, какую-то запотребительную игру они играли, значит, да? А мы все ведем переписку с этой девкой, как бы. Угу. Да уж. Смотрим. Вот а здесь мы видим, как без названия перевозилось множество разнообразного товара. Семирное похоронное агентство Бресидж арендовало лишь малую часть помещений корабля в рамках рекламной кампании и не имеет к этим товарам никакого отношения. Кислородная свеча, кислородная свеча, кислородная свеча. А. Не понял. Лом, давай мне. Добил. Батарейка. Ну и управление в этой игре. В невесомости это поиграй. Резина. Резина. Резина. Вот это полезный кейс, кстати. Нормальный анбокс прошел. Э -э здесь еще один, да? Алюминий. Резина. Э -э улетела резина. Резина. А куда, куда? А вот. Где найти алюминиевую краску? Из чего она добывается? Загадка? Дыры. М -м -м. Так, ну и металл мне еще нужен А, ну пока хватит металла Там возле дома, если что, соберем Мне найти нужно алюминий Кто-нибудь знает, как на добыть Отсутствие алюминий? Движение обломков вокруг противоречит базовым законам физики Либо кто-то забыл про логику, либо это аномалия, образовавшаяся в радиусе разрушенного ядра лайнера Я пожилое ядро Фу, Пожилое ядро лайнера так, вот аномалия у нас какая-то. А, -а, -а Твоя -а аномалия. -а. Так, если что, я смогу выбросить то, что мне нужно, например, резину какую-нибудь, да, вот это вот все. Я, я говорю желанием найти что-то действительно стоящее, дельное, нужное. И, а я, а я просто не двигался все это время, да, я просто ну замер. Понял, я просто замер передвигаюсь. О, может быть, это краска? Может быть, это краска, а может быть, и не краска. Смотри-ка. Ну. Сейф является частной собственностью, и факт его вскрытия безразличен для Всемирного похоронного агентства. Всемирное похоронное агентство Брэсидж. Мы заботимся о вашей репутации. Ой, дичь. Просто петушиной головой. Посмотрим, здесь есть где-нибудь? Может быть, какой-нибудь... Фелик, так скажем М -м? Блин, нету ни хрена Посмотрим, сейчас может быть здесь где-нибудь Покружим В вальсе В снежном танце Это какой-то пиратский корабль Инфа сотка, пиратский корабль Обнаружена опасная значка так, посмотрим, это вот на астероида какая-то хрень тут липнет, или что это она вплавлена, или что? С этим вообще ничем ничего нельзя сделать, да? А если я попаду вот, ну, как бы на эту красную херню, на путь ничего. Угу Абсолютно ничего, значит, не происходит. А, погоди, вот, может быть, это он? Вероятный хозяин чулака с краской Занимался незаконной откачкой во время крушения О чем свидетельствуют следы краски на руках И огромный шланг, прилипший к лицу Балдёж Контрабандит, е бой. Я контрабандит Так, теперь а, Залетаем в сейф В сейфе должна быть по-любому краска Если это так, то я чувствую себя джиниусом Кресло какое-то Так, а, глаз глаз на четверочку где вот на четверку установить а, не понял подожди сканировать сетчатку о во! свинцовая краска балдеж толщины за лента изолента. за лента как какой кайф, бля А это все, что ли? И мне больше ничего не дали? И мне нахрен больше ничего не дали? Ну, по факту, типа, если мне достаточно этой свинцовой краски, чтобы сделать скафандр То уже можно отправиться дальше Уж... А вот тут, вот Тут значок пропал? Вроде пропал Что там, какой-то бандит был то есть там нет значка о том, что там был какой-то бандит Но, но, но я, Важно, очень важно, сейчас не рассеивать свое внимание На всякое дерьмо Мне нужно, мне важно, мне нужно, мне важно, чтобы э, э, Что-то сделать, ну, поэтапно Потому что я могу здесь бродить вот этот космос Миллионы лет Типа душить вас, короче, тухлой информацией, да Но я бы этого крайне не хотел делать О, да о, да Вот мы уже полчаса, короче, мы двигаемся Пытаемся просто создать скафандр, ну Сейчас что инфа как бы такая? Гробы с любовью. Прикинь, там вывеска на баннере написано Гробы с любовью. Так, используем. Снарягу смотрим. Х2 нам не нужна. Зато рулон могу сделать. Так, создаем рулон. Снарягу, короче, рулон у меня есть Есть а, Свинцовая краска, алюминий Алюминий, как добыть-то? Как добыть алюминий? Да тут даже нет Что ты? Кто ты такая? Не пиши а, Снаряга, ресурсы Композитные ресурсы Краска, свинец как мне ее добыть? Объекты, чемоданы, модули, блоки... Блоки? Кослородный генератор, энергос... Секатор... Что? Не понял... Декор... Мы можем пол изменить... А, понял... Что? Кинотрон... Не знаю, что такое кинотрон... А это что? Дерьмо, навязанное разработчиками. Привязать слоту 14, использовать, установить, ударить себя. А, я так себе ХП шку и испортил, кста. Я помню это дерьмо. Так, подожди, сейчас мы установим ее. Отлично. Подойдет. Больше похоже на пинос. Короче. Короче, короче, короче, короче, короче, Ну что, будем снова выбрасывать все. Потому что, ну, а куда складывать-то? А, тогда вот сюда. Резина долой. Угу, угу, угу. Так, выбросил. Рулон тоже выбросил. Резина, рулон... А, пластик, металл мне понадобится Толщина изолента понадобится Ткань, ну пускай лежит все здесь Свинцовую краску я положу на стол Чтобы не за. Лампочка Батарейка, батарейка, батарейка Батарейка, проволока, проволока а, Секатор, сканер и куча ломов Чемоданы выброшу Нахер мне чемодан Нахера Так, подожди может быть мне здесь ткани дадут еще? Я подписываю сейчас Смотри-ка, шкала заполняется Уже хорошо Сейчас Пластик, мне не нужен пластик Все, шкала не заполняется А мы отправляемся дальше Так, связи там Там связи нет а, К любовнику поедем? Поедем Возле любовника еще какая-то шляпа может быть, это алюминий здесь добыть можно на этом астероиде? Ммм, Санечка, исследователь. Да, это алюминий, требуется... Дрель. Дрель, дрель, я ее сделал, блин, балдюш. Добыть. Кайф. Так, мягкий, пластичный, все дела. Балдюш. Еще алюминий. Добудем на все. Хайп, остается нам только найти еще краски. Да? Да. Здесь мы вроде бы все обследовали у этого мальчугана. Вода нам не нужна. А... Так, сикатор. Сканер. что же нам с ним-то надо что-то сделать или нет? Просто я здесь был, когда еще не сильно что-то понимал в игре и. Мне кажется, что я даже не изучил Ничего, что мне дала игра э, инф, Ту инфу, которую мне дала игра Насчет этого мальчика Ну ладно Слава богу, слава всевышнему Что мы нашли Алюминий Знаем теперь, как его добирать Опасность обледенения Вот здесь есть тепло Автоматическая система температурного контроля челноков Из-за обледенения датчиков работает на максимальной мощности И способна растопить хладогель вместе со шлемом Хладогель? Ледяной шар. Но мне это не нужен ледяной шар. Мне нужна краска для обшивки кораблей. В количестве. Две штуки. Опасность обледенения. А вот с этим я ничего не могу поделать. Маркировка соответствует водяным бакам. А, подожди, дрель. Но бутылка воды, мне не нужна вода. Опасность обледенения. Снова здорово. Так, подожди, мы тогда не пойдем, по этому пути пойдем налево. Вот там вот э -э, мы нашли. Э -э, один фрагмент краски. Мы нашли один фрагмент краски. Сейчас чекнем инфу. Может быть, там что-нибудь что есть еще, что нам нужно? Радиация поднимается, все выше, выше. А че это как-то? За что? Я же уже вроде, ну, типа, все. Али мне еще. Я не понимаю, почему эта шкала, ну, при... ну все больше э -э, поднимается. От чего она заряжается-то? Так. Мы здесь открыли сейф, да? Вот этот же э, сейф мы открыли. Из него достали красочку. Красочку. Она красная. Здесь такого ничего нет. Или это... Нет, это металл. А... Вот такого я добыть из, из этого ничего не могу. Гадости. Ну. Здесь тоже ничего добыть не могу. Да? Да. А что ж тогда? Куда же можно выдвинуться, что чтобы добыть эту грёбаную краску? Ну. Обошел все, посмотрел. Не, не летает ничего Тут что-то светится Тут что-то светится Так, ну давай дальше попробуем пролететь Может быть там есть ответ на наш вопрос Потому что все это выливается с этого огромного корабля Что-то вот там какая-то шляпа Насканировал А, во, прикинь, пробел это вверх, Катарелл это вниз. Живи, учись. Живи и учись. Что это? Вот как бы за таким говном, вот я как голубь, короче. Меня отвлечь очень легко, достаточно просто забросить в игру какую-то маленькую а, херню, которой никакого внимания вообще не стоит уделять. И я уделю все свое внимание этому дерьмо. Так, ну... Пойдем. А вот там еще что-то сверху есть. Ну ладно, сейчас изучим его, вот сюда зайдем, если это вообще возможным будет. А потом, если что, наверх слетаем, потому что я так понял, что обнаружено мы. Обнаружено большое так... скопление токсичного красящего вещества. И если найти емкость с данным веществом, можно получить необратимое повреждение мозга, а также улучшить защиту скафандра от радиации. О, кайф! Матры. Только тут жарко очень. Бутылка воды. Я ее выбросил, да? А куда она? А что такое-то? Это что за херня? Подождите, стой. Мне нужно туда и обратно, а я как бы уже почти сдох. Норм? Че не норм? Чина, чина. Так, смотрим, Похоже это какая? Краской. Вам нужен лон, лон. Так, на четверку, на четверку его делаем. Свинцовая пластина, нам же по любому свинец нужен. Так, так. А. Нет. Ой, бак с краской Требуется дрель Я ее взял с собой, кайф Какая-то краска Еще Какая-то краска, краска Пустой бак Мне нужно найти что-то, да? Сейчас меня радиация просто нахер убьет И я все Я закончусь И не поминайте лихом, пацаны Так Да ладно, стой Ну, вроде бы не повышается, да? Даже чутка поменьше становится радиация Поэтому здесь еще можно полетать а, Нужно найти какой-то а, а. Свинец, свинец добыли Свинец добыли, узнали, что это такое э И как его добывать Бак с краской Ой, ой, ой Повыше Еще краску добыл на всякий случай, мало ли Здесь что-то огромное Контейнер какой-то, глянь и, Ну, я с ним ничего не могу сделать, да? Конечно, еще я могу а в, а в целом, что я вообще могу-то, ну? Так, беру лон Разбиваю контейнер Очищенный металл, металл, батарейка Кислородная свеча Ну, очищенный возьму а, Сломаю контейнер лучше, вместо свинца Резина у меня есть, проволока у меня есть и я продолжаю все собирать. Гениально. У меня есть все. И я это продолжаю собирать. Ага. Ну, явно мне не туда. Слушайте, а что? Вот у меня есть краска, но я не знаю, что с ней делать. С бифидобактериями Ну, что-то шутки какие-то еще шутят. А у меня напряженка, я не знаю, что мне делать, блин он, парни, подск... Дай, вбросьте подсказку. Ладно, давай по-другому. Не хотите, не надо. Угу. А вот если бы я сюда прилетел без дрели, прикинь? Ну, понял, да? Что-то везде все есть, везде все есть, а я не знаю, как этим пользоваться, куда мне что нужно сделать, и вот это вот все просто абсурд. Сам себя баню за это. Опа, подожди. Опасность обледенения. Оп, так. Бак с краской, беру На всякий случай побольше краски Потому что кто знает, сколько краски этой нужно для того, чтобы Открыть мне путь к новому скафандру Где-то вот О, Во. взял Так, это свинец Свинец мне не нужен А что с краской? Блин, только я, я не знаю, куда ее добавить Потому что должна быть свинцовая краска А Ну, там шар какой-то, как бы Ой, не понимаю Так, снаряга Инструменты, предметы Аптечка, спирт, кислородный Так, так, так Ресурсы, металл, лед Свинец а, Краска Способ добычи руки Дролл, технические баки с краской Презерватив, лампочка, пластик, нож, ткань Там тырым прым, прым, прым, прым. Композитная, свинцовая краска Смесь корабельной краски и свинцового раствора Один из старейших методов защиты от радиации Устарел он в связи, так Способ добычи, крафт А с чего? А с чего ему крафтить нахрен? Современное искусство, кислородное что-то там а Контейнера Чемодан для выживания В него можно сложить, короче, понял А я, я просто его выбросил Простые ресурсы Пастые Композитный репс Как его добыть-то тогда? Снаряга, пища, предмет, снаряга, инструменты И предметы Ладно, разберемся С этим разберемся Что, нам все, обратно отправляемся, да, в дырку? Жаль, что нельзя как-то это быстро делать А, я поссал случайно Нет, ну извините Извините, я че А, ну а я че так, здесь разрыв бан, бан, здесь произошел разрыв, мы вылетаем из этих потемков, красиво, конечно, ничего не скажешь, красиво и нихера, непонятно, так, двигай, емся, двигаемся, а что за пожар, причем рядом со мной, может быть, попутным ветром залететь? У меня тут как бы мое это не влезай, убьет. Стоп радиация у меня. А, а, меня сейчас реально убьет или чего? Или чего, блин. Не хотелось бы, конечно, умереть. Стоп. Эти стопы ничего не означают. Вот я и лечу. Не, ну там реально холодно говорят. Ну, я туда и летал. Короче, когда замерз, у меня вообще вся пачка вымерзла. То есть, ну, фактически... Вероятность того, что меня убьет, очень велика. Давай. Я не знаю, зачем я туда лечу. Вот с ножничком буду так чик. Бам. Чик. М -м -м. Саня, интересный... Интересный случай. Интересный случай моей невменяемой э -э тяги к чему-то неизвестному. Опасность обледенения. влезай убьет так вот мы зашли сбоку как бы это то что мы зашли сбоку в принципе очень хорошо потому что у нас о, не успеет так быстро замерзнуть пачка и мы в целом нормально обательных зона эвакуации угу. совсем близко но такое количество обломков не добавляет оптимизма так мне бы зажечь что-нибудь да или нет чем бы мне тут заняться нет прикинь нет нахер а, во во, во светило. не рекомендуется дотрагиваться до осколков стекла руками. Крохотные занозы способны пробить тонкую ткань скафандры и привести к легкому приступу смерти. К чему? К стеклу? Хорошо, стекло не буду трогать. Единственное, что буду трогать, <звык> мне, мне здесь зачем находиться? Мне здесь что-то нужно? Или от меня здесь что-то нужно? Магнитофон. Развалил. опа я нашел гроб Со своим дедом Магнитная отмычка У меня такой нету А че, как его Дотолкать-то до базы До своей И стоит ли вообще это делать И Где он А как просто взять его и дотащить до базы Отправляйся со мной, дед. Дед не хочет покидать локацию данную. Ладно, я понял. Я тогда двигаюсь обратно. Не буду заниматься этим непотребством. Мне нужно... Вот, по прямой я вижу. Буду двигаться исключительно в ту сторону. Потому что сейчас у меня замерзнет экран насмерть просто. Наглухо. И я хер чё увижу. Или все, начинаем оттаивать. Стоп. Все, нормально все будет. Сейчас мы почти при, прибыли в точку тепла. Стоп. О, кайф, я прям тут наш... Уф, кайф. Так, все, мы знаем, что наш дед находится там. На огоньке. А сами мы...